Всем привет! Сегодня я покажу, как красить свое оружие или снаряжение в камуфляж Digital Desert. Сразу же переходим к теории. Для покраски нам потребуется три цвета, как всегда из линейки краски Montana Black. После подготовки и грунтовки привода задуваем равномерно всю поверхность в цвет подложки. Это БЛК 7110 Gambetta. Сушим краску. Далее следует наклейка трафаретов и покраска цветом БЛК-6630 PAN. После высыхания снимаем старые трафареты и клеим новые. И в заключение сдуваем все в цвет БЛК 8120 Гоби. Более подробно ознакомиться с подготовкой привода к покраске можно в этом видео, а мы времени терять не будем. Приступим к практике. Сегодня у меня на столе М41 RGP. GP. Привод подготовлен. Сдуваем его в цвет подложки. Для удобства окраски я снял щучки с цевья и приклад. Трубу приклада, полнегаситель и прицельное приспособление я красить не буду. После окраски и высыхания автомата приступаем к наклейке трафаретов. Для удобства я сократил размер трафарета до формата А5. Тем не менее, наш автомат имеет большое количество неровностей. В таких случаях трафарет можно оплавить зажигалкой и растянуть по форме окрашиваемой поверхности. После наклейки крошиваем привод краской PAN. Ждем высыхания и снимаем трафарет. Ставим действие с наклейкой трафаретов и окраской, только уже используем цвет Gobi. Ждем высыхания, снимаем трафарет. Блокировка по желанию. Возвращаем на место снятый вес и радуемся. Вот что у нас получилось. На этом я заканчиваю данный урок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, я буду признателен. Всем спасибо за внимание, пока.